всем привет на моем канале сегодня буду украшать мини тортик вес его всего 600 грамм три яруса кому интересно оставайтесь со мной как приготовить зефир подробный рецепт ссылочка сейчас у вас появится на экране я немножко поэкспериментирую и покрывать торт я буду зеркальной глазури шоколадной которую готовила в прошлом видео достаю зефир из формы он у меня стабилизировался Как приготовить зефиротворд, у меня также видео есть на канале, ссылочка появится у вас на экране. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить края. Я буду укладывать дном вверх, так как дно равнее, чем верхушка. Беру первый ярус и укладываю на подложку. Второй и третий. Мне необходимо сейчас ярусы закрепить между собой у меня уже готовая шоколадная зеркальная глазурь я ее подкрасила немножко в черный цвет чтобы был такой насыщенный темный Готовится данная глазурь очень быстро и просто. Здесь нет глюкозы, немного совсем шоколада. Так что, кому это видео будет интересно, переходите, смотрите, ссылочка будет под видео. У меня уже подходящая температура для работы, примерно 30-35 градусов. Поднос застелила пищевой пленкой. Беру чашку и устанавливаю наверх торт. Высота торта 19 сантиметров. Даю немножко времени постоять, проверяю, аккуратно снизу убираю то, что мне не нужно, капельки все эти. Торт у меня комнатной температуры, я его не ставила в холодильник, зефир никуда. Я его вот достала и залила. И в принципе даже морозить ничего не нужно. Оставшийся глазурь сворачиваю и обратно в мисочку. Данный торт отлично стоит при комнатной температуре, то есть ему даже не нужен холодильник. Беру белый краситель, у меня диоксид титана, и делаю белые брызги. Возьму немножко кондурином, придам блеска. Я возьму подложку, это подложка из пеноплекса толщиной 2 сантиметра, обклеила ее клеевой пленкой. Глазурь очень вкусная, ее можно кушать ложкой. Смазываю немножко подложку и перекладываю. Оформлять эфира тортик я буду с помощью кружевных чипсов. Вот, не встречала в интернете тортов с кружевными чипсами, поэтому посмотрю, поэкспериментирую и э, что получится. Самое интересное: у меня тортик здесь уже ну как бы схватилось покрытие, поэтому вряд ли оно будет липнуть. Я немножко данной глазуре поместила в мешочек охлажденный, и на него наверняка буду клеить. какой классный получился малыш вообще его вес всего 600 грамм представьте а вид потрясающий, мне очень нравится и кружевные чипсы здесь как нельзя кстати вот такой получился у меня торт в итоге мне очень нравится как смотрятся кружевные чипсы на торте они так его дополняют его украшают причем ну, это очень необычно так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Пробуйте, экспериментируйте, у вас тоже получится. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока!